Магазин бесплатный дали Кстати, подпишитесь на канал, поставьте лайк, чтобы вам Ютуб реки такую игру чаще и чаще. А, да, также вот ссылочка с комментарии комментарии на социальные ссылки. Ну или просто в укладках. О, канал Чо Европа, Америка, Азия, Тихий Океан, Явшо. Вау. Прятки с и Убивай Шепот.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 И всем привет, а я, я за Макс Риск! А я кто? Я Чипи, я Чипи Чипи Чипи Чипи Чипи Чипи Чипи Чипи Эй, я Чипи! Ростер сила да-да, Оля, можешь? Эй, я Чипи! А не у человека Лайк в канал Макс Риск Включаем, аху! Есть минки, дв Но две убийцы я просто пряткирачить. Все разные, как это будет все. Слушайте, это, а, Слушайте, он он не в это Теперь вставать. я слышу, когда я пишу. Оля а поможешь мне? Прокачаться, макс. И прокачать а, прикиньте, и теперь и когда я пишу. Я объясню. Что? за Класс, писать. Короче, ну сейчас да вот Там, там ролики. А, а, да, вроде написал вроде... О, убийца, отлично Я убийца, отлично <связываю> Вот и <я> отлично <связываю> А почему <связываю> на сл все слышно? Хей. Блин, ну что за режим такой? А всех точно слышно? Вот, блин Ой, ой, ой, ой что-то Парень, Чипи в Чипи куда-то, это, как там, Дюк или кто-то, хотим мне завести. Ай, неправильно. Парень. Так, кольца тебе, тебе здесь. Как бы отыграть, прятки, что ли, сыграть, или как там? Тих, тих, тих, тих, тех, тех, тех, тех, тех. Давайте потом сменим э, э, сменим радио. Что, э, саботаж. В смысле саботаж? А тут тут кого-то убить. Дону и Олю убили. Прикиньте. Дону и Олю убили. Ты Кто ты это можешь? был? Дону или Воли убили. Если это хотите, было... был. Бойся, если... хорошо, это хорошо. был. Как это чувак называется? Я его увидел, он убийца, как прикиньте. Он убийца. Бил, я, Бебер, я, я, я. Бебер! Нет, нет, иди отсюда. Яра, нет, не надо. Нет, блин, сейчас убьет Яра. Меня убил Яра, прием. Тебе типа сказали сюда. Прием, меня убили. О, кстати, когда умираем, у нас квесты быстрее выполняются. Прикиньте, ему мы еще видим. Ха. Просто догонялки. Спасибо. А, я нравился. У меня бутыр. О, что это такое? Съесть гамбургер, новый квест с новое задание. Прикиньте. Ой, что такое да? Так давайте квесты помним. Ну, гарм гамбургер съесть. Что такое? А вот у нас минивера, Яр радиус. -яр Яра. с тобой Яра. это такое? Нет, скажи что полный тебе. Замечательно. Очень мало заталок. Просто гонялки. Призраки даже. Убийцу шанс, чтоб он а, за это Близco, Ну, такой себе, да. Инспектор и шищик. Инспектор проверяет вас. Есть орудие, которое поможет разгадать тайны. Сыщик и детектив могут видеть следы игроков и знать, в каком направлении они пошли.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 Ну, так подозревают, конечно, мне. <смех> Я убивать не люблю ещё. Так, так, так, так, так.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 Мила или не мила? Это мила? я не если ты умеешь проверять. Я Никс, Петр. Никс, что сразу я? Короче. Если я... Ну, если я... Если я... Сыщик я... Ой, я... я Никс Ой, Дик, пожалуйста. Да, ты сказал Нина просто выкажет Никс тебя послала Это прям, наверное, раз самая лучшая <сёк> Катка в мире М Так, И, блин, не лагает Активатор Наблюдение все прям, знаете, хартом, гуртом ходят. Квестов сколько там осталось у врагов там? А, у меня хоть тут квест есть там. Блин, все выполнили. Давайте посмотрим. Мне хоть как-то тоже нужно. Открывать план нужен тянуть время или что там так отключили саботаж, говорит? Окей, в принципе на месте ходить, чтобы сразу в бабах, все грубо. Так вот. Кто убийца? Я проверил, она сделала одно убийство. Это Яра. Яра. Если это Яра, я Яра. яра. яра она сделала одну миллиард сто процентов. Иди, я говорю сто, сто, сто, сто, сто, сто, сто процентов. Адилка, молчи. Вау, правильный! Да. Теперь его делать. Дрянь, я не умею играть, поэтому кирдыгни. <свят> я же не умею играть, Аливан. Ну а что если не умею, блин? Не ну ладно, я не против. Активатор. Активатор у нас тут. Блин, они все такие вы ни вынь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 Возможно, все. А, это Бейси, это Бейси, срочно. <салит> Саботаж. Так, так, так, так, так. Кто же это выключил света? Они могут мирный убрать, кстати, да? Так, запомните, я все время буду люблю... в камерах. Так, запомните. это не бен Олли убили. Это не бен Конечно, уже сразу Это убили. Я на камеру Я думаю, что это чипы. Нет, точно не я. Подожди, Это не бесси, я её проверю. Ну ладно, я придачу, ну, да, кикайте меня, да, у, страшно, у. Одно задание осталось. Кикайте, Страшно, у, страшно, у. Вы все нубы. Сам нуб. нубы. Блин, ну как так? А кто что туда убийца, а? А как они это делают? Э -э можно офис вот пойти. Вот так вас выполнили, в принципе блин, он так нечестный, чуваки кто это? О, я видать Вот Кимон. Всем в виде просмотра, с вами был Макс Риск, всем удачи и пока.